Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала. С вами, как, ни, как всегда, неизменно ваш Верн. Сегодня у нас продолжение исторических сражений в Риме первом Total War. И на очереди у нас битва при Теламоне, которая произошла в 225 году до нашей эры. Прочитаем давайте-ка описание. После того, как закончилась Первая Пуническая война, римляне имели все, основные, все основания гордиться результатами Однажды в Северной Италии случились беспорядки, но одно лишь появление войск задавило оппозицию в зародыши. Однако в 225 году союз гальских племен и наемников из Транс... Трансальпинской Галии вошел в Этрурию через неохраняемый проход в Аппенинах. Чтобы справиться с вторжением, римляне собрали ресурсы и людей со всей центральной Южной Италии и быстро мобилизировали оборонительную армию в результате им удалось перехитрить галов и выманить их на побережье Тосканы, пока второе войско не встретив сопротивления, высадилось в пизе и отразила им путь отрезало точнее извините путь к отступлению галы оказались в ловушке uh, Да, <Picasso> прошу прощения очень прошу большое прощение После Теламона римляне решили, что с них хватит, Северная Италия должна быть ограждена от посягательств, а галы побеждены. Задача, которая в случае успеха обещала удвоить территорию, находившуюся под прямым владычеством Рима. К 220 году до н.э. почти все гайские племена были подчинены, а Карфаген, потерявший один из главных источников своих наемников, сильно ослаблен. Однако и на этот раз мир не продержался долго. В общем-то, битва при Теламоне э, известна тем, что была описана Полибием и упомянута у других римских историков. Консул Регул погиб в сражении, его голову принесли гайским вождям. В конце концов галы потерпели поражение. Один из их царей, канцелетан, был взят в плен. Другой, Анорест бежал и впоследствии покончил с собой. Погибло около 40 тысяч галлов и сражение при знаменовало окончательное покорение римлянами Северной Италии. как и сказано было, был командующий Гай Атилий Регул и был еще командующий Луций Эмилий Паб этого римской республики, но ну, а у гайских племен Консолитан и Анорест. Силы сторон были следующими: у римской республики имело 70 тысяч пехоты и 5 400 конницы. У союза гальских племен 50 тысяч пехоты и 20 тысяч конницы. На самом деле войска очень, мне кажется, большими. Что немножко удивительно. Мне кажется, что в те времена таких армий просто не могло быть. Но раз уж и был историк, который это описал, можно предположить, что, наверное, все-таки так оно и было. Потери были следующими. Римская республика потеряла 10 тысяч человек, а союз гальских племен 40 тысяч убитыми и 10 тысяч пленными. Да... Видимо, гайские племена и вправду потерпели сокрушительное поражение. Поэтому римляне четко утвердились в северной Италии. Но по сути это еще только ранние года, ранняя история Рима. И она была такая еще довольно мутная и мало что было достоверного, но по крайней мере сражение точно существовало данное. Мы, кстати, будем играть, как ни странно, за, похоже, что гальские племена. Вот это удивительно. Я думал, что мы будем играть за Рим. Но, похоже, разработчики решили, что довольно это будет легко. И нам дали гальские племена. Хотя в этом сражении, на самом деле, победил Рим. Да, Creative Assembly любит, короче, менять историю. Во всех играх, по-моему, кроме Empire, они везде меняли, в общем-то, исход битвы. Это как в Наполеоне, так и в Селгуне. Так и в Закате Самураев, хотя нет, там по-моему не было такого, не-не-не. Закат Самураев, кстати, в этом плане э, не ошибался. Вот, все остальные игры серии как-то уж прям четко говорят, что попробуй-ка измени историю, парень. Ладно, начинаем. Да, у Рима, я смотрю, там очень мощная армия, я даже не представляю, как мы сможем их разгромить. Вот именно, как-то сказать, уловками. 225 год до нашей эры. Кровавая Первая Пуническая война подошла к концу. Теперь, когда Рим использует свое влияние и ресурсы, мало кто осмеливается сопротивляться ему. Одного взгляда на римскую армию обычно бывает достаточно, чтобы прекратить сопротивление. Но, кажется, мир никогда не длится подолгу. Гальские племена и наемники маршем прошли из трансальпинской Галлии в Этрурию через неохраняемый проход в Опенино. Для противостояния вторгшейся армии римляне собрали ресурсы и войска из Центральной и Южной Италии. Были быстро мобилизованы мощные силы для обороны. Они тактически перехитрили Галлов, оттеснив варваров к побережью Теренского моря. В это время другая римская армия высадилась в Пизах. Галлам был отрезан путь к отступлению. Они были окружены, пойманы в ловушку. с ними с двух сторон, галлы должны сражаться не на жизнь, а на смерть, если хотят остаться свободными людьми. Их единственная надежда на спасение — быстро разгромить римлян, расположившихся перед ними. А затем развернуться, ударив по римлянам, зашедшим с тыла. Иначе их поражение неизбежно. Ну я согласен с этим, как сказать, рассказчиком, потому что и вправду мы не можем здесь одержать победу так просто, атаковав с двух сторон, ну точнее на двух направлениях одновременно войска. Мы должны атаковать именно центрально сначала вот эту вот линию, которая перед нами, а потом уже атаковать, которые войска заходят с тыла. Ну это будет несложно. На вопрос следующий, как бы разбить этих ребятишек, потому что тут у них есть и триарии, есть и неплохие гастаты. Есть даже велиты, есть даже кавалерия. А у нас, в принципе, я смотрю, таких копеечков-то особо-то и нету, да? Боевая группа есть. Вот это как раз-таки, наверное, как копеечки будут у нас работать, да, ребята? Хотя я и в этом не уверен совершенно. Или, может быть, послать благородную кавалерию варваров? У них-то тоже нелегкая кавалерия, да, поэтому ха, сражение тут будет на равных. И кто выживет, я даже не знаю. Так, ну, в общем-то, конечно же, я попытаюсь зайти с флангов на солдат противника. И потом, после того, как мы свяжем их боем, я думаю, что мы сможем их зажать и, соответственно, добить. Так, а вот что делать именно с кавалерией врага, я даже не знаю. Как я и сказал, я что-то как-то в раздумьях. То ли попробовать их просто расстрелять. Но тут, правда, могут они сагриться, атаковать просто моих застрельщиков. Ну давайте, ладно. Идем вперед, короче. Тормозить нам нельзя. Начинаем обход. Так, ага, видимо, они нападают. Так, так, так, догоняем их, догоняем. Отлично, обрушили их. Э, триады. И давайте-ка, да, сейчас с кавалерией займемся. Зак окружаем их. Давайте. Атакуем, атакуем, атакуем. Продолжаем атаку. Военачальник убить. В атаку. В атаку, братья. Разбить этих чертовых ублюдков. Которые посягнули на наши земли. В атаку. Отличная работа, парни. Это победа. Ну, правда, победа не конечная. Мы должны разобраться с остатками их армии. И отослать этих благородных ублюдков как можно дальше. Чужеземцев. Слушайте, они, кстати, забрали у меня собак. Отряд собаками был разбит. Ну, правда, этом собаки сами еще бегут за велитыми. Просто картина, блин. Воу-воу, слушайте, а тут я смотрю, ё-моё. Так они еще и борзят, смотрите-ка. Дерзят на нас. Убить их всех, быстро. Быстро всех убить. Так, слушайте, вы сильно-то, не это... А... Угу, не разбегайтесь. Возвращайтесь давайте-ка на позиции. Потому что это еще далеко не победа. Правда, нам бы тут ещё разбить их, велитов и прочих стрелков. Это больше не битва, это охота, нет, это погоня за трусами. Ой-ой-ой, <связать> слушайте, а тут у меня сейчас проблема будет. Да, причем очень большая проблема. Атакуем, давайте-ка, конницу. Давайте, давайте конницу, пока она не в Чарджи, надо ее разбить. Римская кавалерия. Бегом, бегом, бегом. Атакуйте с разных сторон. Плюс начальник, давай-ка, призыв. Отлично. Возвращайтесь, кавалеристы. Так, конница разбита. Прекрасно. Это прекрасно. Правда, нам нужно сейчас разобраться с еще одним отрядом конницы. Так, куда вы пошли? Стойте. Так, так, так, так, так. Легкую пехоту надо туда. Это римский генерал. Так, нам нужно подкрепление. Где оно? Подкрепление у нас уже идет, да, бежит. Еще отряд кавалерии. Давайте посмотрим, подождите-ка, я не буду торопить события. Посмотрю хоть на состав войск. Кавалерия тут какая-то похожа, что вернулась, я так понимаю, потому что ее... Сильно потрёпанную, я замечаю, да, отряд? Ну да, он уже очень сильно потрёпан, поэтому, скорее всего, это как раз отступающие, они вернулись. Так, что у нас тут по войскам противника? У него тут, я смотрю, еще тоже очень хороший состав. У него даже есть принципы, причем и не один отряд, Еще есть и гастаты. Так что с ними сражаться нам тоже предстоит довольно сложно. Давайте военачальника разобьем Атакуйте военачальника Так Ага, тут у меня еще и сзади Солдаты Так, постарайтесь обойти их с фланга Сложно тут управлять армией, потому что... Потому что все-таки это не Empire, где четко можно их послать, и они будут выполнять отряд. Ой, выполнять приказ. Они немного могут по-своему как-то поступать. Так, два отряда уже кавалерия отступила. Тут вот сверху, которая кавалерия сейчас тоже будет уничтожена. Нам нужно уничтожить их застрельщиков, потому что они немножко нам все-таки мешают ой вражеский тут три арии вражеский военачальник бежит как испуганная коза Отрезать, как вражеский. вражеский военачальник мертв убить вашими храбрыми воинами хорош ой-ой-ой застречки ой-як болючи так кавалерия давайте обходите их с флангов Отряд. мы тем временем заканчиваем Отряд. уже битву с войсками которые были здесь и начинаем нападение на центральный фронт противника. Давайте-ка врубаем ярость и начинаем драться. Опа. Тут, правда, мы потеряли один отряд конницы. И наш военачальник сейчас может отвалиться. Черт подери. Отходи. Так, эти чертовы псы. Нас атакуют. Тут патриарии. тут у нас тоже очень все нехорошо. Не Давайте с фланга заходите. Надо, чтобы наша кавалерия там закончилась со стрелками. Так. Отлично. Отлично, отлично. Успеваем отыграть сейчас эту... Эту потерю. Так, так, так. Триарев мочите. Все, возвращайтесь, солдаты. Оп-оп-оп. Уходите. Ага, смотрите-ка, они, кстати, передумали нападать на нас, и они нападают теперь на этих солдат. Ну, я надеюсь, они смогут отбиться. Давайте в атаку. В атаку. Ой-ой-ой, тут еще и кавалерия, блин, оказывается, живая. Блин, это плохо. Но тут кавалерия подоспевает у нас на помощь. Тут войска отступают. Причем абсолютно все отступают. Прекрасно. Наш военночайник жив, поэтому наши войска тверды. Это для нас огромный бонус в этом сражении оказался. Принципы. Сдавайтесь. Сдавайтесь, давайте. Убегайте к себе домой. Свой черт Фрин. Ну что, наши войска победили? Я так понимаю, да. Ну тут уже все, поражение. Отступайте, давайте. Фигде вы еще сражаетесь. Ваших всех друзей поубивали, а вы еще и деретесь. Ну, вы, конечно, смельчаки. Так, слушайте, а кто по нам ведет огонь, вот интересно. По-моему, всех разбили, а кто-то по нам стреляет еще до сих пор. М -м, непонятно. То ли принципы, то ли кто стрелял, не знаю. Ну, все, все отряды отступили. Это победа. Римские легионы уничтожены мы убили... Армия бежит, догоняйте их. мы убили аж двух военачальников но я в принципе битвы продолжать не буду в этом смысла нет никакого потому что тут и так понятно что мы могли убить гораздо больше нам незачем больше сражаться враги обратились в бегство мы победили ну, если так пересчитать на то, сколько мы могли бы еще догнать, 1200 мы убили человека, а у нас убили всего 400 с лишним. Конечно, больше половины состава, но представляете, насколько жесткая победа, потому что это был Рим, а у нас-то войска варварские. Ну что, закончили мы очередное сражение в Риме Тутовар. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, если вы здесь впервые. Всем пока, удачи!